Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, уважаемые зрители. Мы продолжаем наши программы. Одна уже состоялась, прямо с утречка моего, вот, на другом канале, правда, финансовом. А сейчас мы встречаемся с Софией Бланк. Она уже на ваших экране. Здравствуйте, София. Приветствую, Майкл, приветствую всех. Да, ну и программа у нас называется «Рептилоиды наших дней». Вы представляете, все, все весь интернет чешиты репсилоидами сплошными, вот. от них никуда не деться. Вот. и сейчас вы, София, нам будете, я так понимаю, судя по тем многочисленным картинкам, которые это примерно 500 штук картинок, которые у мне прислали, мы сейчас часа на 3 наверное, будем проходить по всем картиночкам. Но я решил сократить до раз, два, три, 4, пять, шесть, семь, восемь, девять, ну в пределах десяти. 9 вот, картинок, 9 у нас планет. Вот, и мы об этом поговорим. То есть вы их запечатлили рептилоидов, правильно? Только не картинок, а кирлянографии. Извините. <свят> я, конечно, да, <свят> это, <свят> вот... это, это не картины, а документалистика. Вот, это мой промах. Да, я прошу прощения. <свят> это <свят> фотографий рептилоидов, верно? Майкл, давайте, давайте все постепенно. Давайте. Окей? Значит, дорогие мои, нас когда-то создавали несколько цивилизаций, очень мудрых существ. И среди них были рептилоиды. И что в результате? Они заложили в нас, в людей, свои составляющие. То есть в каждом из нас хотим, мы не хотим, признаем, не признаем, существует их включение. Но в разной степени. И вот в зависимости от того, каково соотношение в нас светлого и темного, божественного и, условно говоря, рептилоидно-демонического, таковы и мы. И не просто таковы и мы в поведении. Но это накладывает отпечаток на наш способ мышления, жизни, возможности воспринимать или не воспринимать э, высокие идеи и знания. Для того, чтобы воспринимать что-то, нужно иметь соответствующий орган, который сможет резонировать с тем, что мы э, пытаемся воспринять или вот передать людям. Мы с вами живем в социуме, и очень часто, чаще, чем хотелось бы, мы встречаем людей, которые напрочь отторгают то, о чем мы им рассказываем. И отторгают не только картинки, но отторгают фотодокументалистику, которую, так сказать, ну, понятно же любому просвещенному человеку, что фотография... Это документ, это статус-кво, это то, что запечатлено, а не нарисовано. И в этом очень большая проблема. Вот мы все вроде родились от человеческих отцов и матерей. Один рождается добрым, светлым, мягким. И такого он с детства, и так он идет по жизни. А другой, ну, даже они и те же родители – а дети совершенно разные. И вот здесь как раз и кроется, так сказать, секрет и тайна, состоящая в том, что никто не может заранее знать. И даже вот сейчас, в текущей жизни определить, сколько в нем рептилоидного, а сколько в нем божественного. Ну, правда, те, кто владеет биолокацией, определить в процентах могут. Но, друзья, вынуждены разочаровать. Почти во всех у нас это есть. И только сейчас начали рождаться дети, в которых практически нет рептилоидной составляющей. Но опять же, нам предстоит это понять. Ну так вот, друзья, что я хочу вам рассказать. Майкл, поставьте, какие уж там вы можете фотографии, пожалуйста. Я буду от них отталкиваться. Значит, ну, вы знаете, я занимаюсь многие годы кирлионографией. И на кирлионографиях отражаются самые разные сущности и существа. Вот, например, сейчас Майкл поставил перед вами фотографию. Это ребенок, ребенку два с половиной года. Привели ко мне эту девочку. С тем, что от нее вообще она жить не дает. Она орет день и ночь, ничего ей не нравится, все она расширивает, она все время агрессивна, она царапается, кусается, ни на какие уговоры не идет. Но там, правда, мама с папой тоже не подарок. Матерятся ведут себя недолжным образом. Но вы посмотрите, в ее поле полно змей. Одна из них головастая, вы видите это. Я это раньше, ну, 25 лет я этим занимаюсь, не все я сразу понимала и поняла. Я это раньше относила только на пробитые поля и возможность подселения астральных э, негативных существ в поле, и они доминируют в поведении э, ребенка, навязывают ему свое. И Вот он так себя ведет, друзья. Но ну, проходят годы. И вообще мы с вами уже пришли к мнению о том, что нету отдельных дисциплин, нету отдельных знаний. Знание должно быть комплексным. И так оно и получается. Вот когда к тебе приходит различная информация, казалось бы, из очень разных дисциплин и моментов. Ну вот расскажу вам последовательно, как я пришла к пониманию того, о чем мы сейчас будем говорить, и как это все связывается. Лет 30 назад судьба меня свела с авторами книги за гранью видимого, две книги: Календарь Спасения души Александр Зинович Громаковский и Халима Байрамукова. В своей книге они пишут, что каждый человек состоит, допустим, на 50-60% из божественного и процентов на 40% из демонического. Ну, условно говоря, тут соотношение может быть разным. Я это поняла, приняла, и уже тогда научилась биолокационно определять. Имея дело с человеком, ну, не для афиширования, не для того, чтобы его обидеть, но для себя я могла определить. Сколько чего в этом человеке? Ну и соответственно вести работу и не сильно расстраиваться, когда, как говорится, не в коня корм. Проходит время и много времени. На снимках запечатляется огромное количество вот таких змееподобных существ. Мар, Майкл, покажите еще следующие снимки. Можно постепенно. Вот, например, вот это. Вы видите, на снимке двуглавое чудовище. Какие чудовища, если мы начнем кому-то рассказывать, о чем ты говоришь? Сказки и все. Не придумывай. Чуть выше там голова змеи с жалом над этим двуглавым чудовищем. А теперь давайте подойдем с другой стороны. Мы с вами э, слышим очень часто, что в высших мирах. Нету вчера, сегодня, завтра, нету прошлого и будущего. Есть настоящее, вечное сейчас. И как это понимать? Ну вот допустим, мы говорим о рептилоидах. Да? Они были когда-то с, с нашей точки зрения. Допустим, мы игнорируем, что они есть сейчас. Но говорим мы о них сейчас, вот в данный момент мы о них говорим. А что такое наша мысль? Наша мысль – это материя. И мы притягиваем своей мыслью то, о чем говорим. То есть они, будучи прежде, присутствуют в наших разговорах и в нашей реальности сейчас. Если мы говорим о них в будущем, что там будет, как они будут, опять же мы говорим о них сейчас. Значит, смотрите, когда... Ведется кирляновская съемка, а ведется да, полторы-две секунды, и вот этот кадр готов. Значит, то, что запечатлевается в этом мгновении, присутствует рядом с нами и в нас сейчас. То есть вот эти двуглавые, многоглавые чудовища, рептилии, о которых мы знаем, о которых мы узнаем. Из истории, из археологических данных. Очень много интересного о них рассказывает Дэвид Айк. Значит, они и сейчас присутствуют в нашей жизни. Это фотография мальчика. Ему 9 лет, этому мальчику. Родители его ссорятся между собой на религиозной почве. Ребенок внешне просто ангелог. И когда его привели ко мне, думаю, вот сейчас сделаю снимок, не ангелы летать будут. Ну вот, каким оказался этот весьма противоречивый снимок. Но что нужно сказать, сверху, если вы обратите внимание, такие коронообразные структурки – это ангелические существа. То есть на самом деле снимок отразил э, драму. Э, в поле присутствуют и ангелы, и демоны. И поскольку делала я снимок, повторюсь, полторы секунды, вы видите, что в тот момент, именно в тот момент, в том моменте сейчас запечатлелся дракон двуглавый, и змея, которая была в поле ребенка. То есть присутствие рептилоидных четко проявилось на данном снимке в момент съемки, то есть вот. В... Они живут с нами и сейчас. Майкл, идем дальше по снимкам. Ну, это у нас снимок с ангелами, мы его потом будем рассматривать. Мы сейчас о другом говорим. Вот теперь вот этот снимок. Вот теперь перед вами другой снимок, который запечатлел рептилоидных змей. Причем, видите, здесь представлены разные виды змей это тоже ребенок и отец этого ребенка тоже для связки слов пользуется матерными словами идем дальше майкл со змеями пожалуйста это у нас ангелы это тоже ангелы это великолепная аура с ангелическими существами а вот это друзья ужас вот это снимок девочки который год назад, произведена операция у нее рак височной доли мозга был опухоль удалена опять же мама этой девочки без конца пользуется нецензурной лексикой вы видите просто рогатое существо которое запечатлелось в поле ребенка и это тоже это демоническое существо, рептилоид, не рептилоид, но это демоническая мощная структура. Причем вот эти рога как бы подтверждают то, о чем пишется, говорится и рисуют демонов с рогами. Но это документальная съемка. То есть в момент, когда шла фотография, сфотографировала я, это существо было... Рядом с этой девочкой. Еще Майкл идем по змеям. А вот это, друзья, внизу вы видите две змеи: одну с головой, другую просто такую вот, как лист. Это один из моих знакомых пришел ко мне с женой, он постоянно матерится. Ну и жена его воспитывала безуспешно, и мы решили его повоспитывать совместно. Так вот, вот этот кадр четвертый, слева в углу со змеями это после того, как он жену послал матом. Тоже рептилоиды проявились. И не зря утверждают эзотерики, что все слова матерные это имена демонов, ну, в том числе змеи подобных майкл там у нас еще и змеи вот это друзья жуть много раз мы с вами говорили о том что такое проклятие ну так вот это вот картина проклятия ауры нет сплошные змеи лежат пальцы но ну, вы видите что пальцев нету никаких Лежат сплошные змеи, и вот четыре э, включения похожих на лучистые такие шарики. И вот это вот тоже борьба светлых сил с демонами, и это все отразилось в поле человека. То есть, почему об этом мы сейчас говорим? Мы вынуждены принять и признать то, что они рядом с нами. И очень часто внутри нас тоже. Почему? Нам понятно. Мы были созданы, в том числе, весьма и весьма разумными рептилиями. И они оставили в нас свой след. Ну и в конце концов, друзья, мы, как и рептилии, меняем кожу практически каждый день. Если моемся каждый день, а если нет, то немножко реже. У нас же кожа все время обновляется. Много в нас от них. И ногти наши, коготки, а некоторые еще это подчеркивают, наращивают длинными ногтями, не понимая, чему они подражают. Что нужно сказать, мои дорогие? <связать> вот эта черта неприятия, и довольно часто агрессивного неприятия высших знаний, знания о тонком мире, знания о божественном, понимание того, что происходит по молитвам. Даже тогда, когда уже объяснено, что молитва – это не только религиозное явление, но это явление физическое, просто это физика другого мира, которую мы пока не изучали все равно они не приемлют этого всего. Потому что вот так вот в них заложено так много того, что добрым, сердечным людям с большим присутствием божественного не свойственно. К сожалению, такие люди очень часто живут не только среди нас в отдалении, они довольно живут Часто живут рядом с нами Это наши близкие И что же нам делать, дорогие? Надо понимать Теперь уже становится понятным Почему они не приемлют То, что на наш взгляд Так полезно и важно для каждого У них нечем принимать У них не заложены В сердцах В умах те, то божественное, которое приходит к нам как подарок исходно от рождения, что есть в нас, но стараться, пытаться без конфликтов развивать и их нужно, хотя это бесконечно трудно, но когда ты осознаешь, что это не потому, что он такой плохой, а потому, что он так создан, то ну, легче, легче жить с этим пониманием, с этим осознанием. Марк, Майкл, я вам послала еще снимки с раковыми сущностями. А, это, это опять змеи. И это змеи. И, друзья мои, а вот это уже раковая структура. Значит... Кирляновские фотографии, причем я ну, фотографировала. Я фотографировала людей в основном здоровых. Редко кто ко мне приходил и говорил, там у меня онкология. Фотографирую здорового человека. В его фотографии вот такие вот клешни. Жутенькие. Майкл, идем дальше с клешнями. А вот этот снимок, смотрите. Как бы рак в вертикальном срезе, и его клешня имеет проекцию внутрь пальца, в тело пальца, заснятого на этом снимке слева вверху. Вы видите, условно рептилоид, и клешня запущена внутрь. О чем это говорит, дорогие мои? Они находятся не только у нас в поле. Они проникнут вначале в поле, потом проникают в наши тела. И что такое онкология? Онкологические э, структуры – это существа, это живые существа. Они входят в наше поле. Они входят в наши поля сплошным фронтом. Каждый из нас носит в себе возбудителей рака. Я вам сейчас расскажу откуда у меня эти знания. И, видимо, пришел очень важный момент, чтобы ими поделиться. Так сложилась моя жизнь. Я эмигрировала из Орла. Меня познакомили с одной женщиной по имени Ольга. Познакомили... Весьма в общем странных обстоятельствах Познакомились Потом э, Знакомство это не поддерживалось Но затем мы с ним встретились Как встретились Был период такой Когда Стоимость детских Содержания детей в детских садах Была настолько высокой Что родители вынуждены были Забирать детей из детских садов А я практиковала в том числе по так называемой народной медицине я освоила мануальную терапию, фитотерапию, различные виды массажа, ну и кроме того, к тому времени я уже посетила многих бабок и владела биолокацией, и видела, что допустим к бабке на лечение приходит человек, у него энергия, условно говоря, один, два, три оборота рамки позитивной, или ноль, или негативная энергия. А выходит он после лечения знахаря с весьма высокой энергией позитивной. Я наблюдала, что делал знахарь. Знахарь молился при разных заболеваниях, разные подходы, разные ритуалы, там и выжигание – свечки Там отливание воска, там работа с колосками при роже панориции, там выманивание сущности при работе с грыжами. Короче, мне стало понятно, что все те ритуальные действия и молитвы, которые осуществляет бабулька, привносят энергию в поле пациента. Тогда еще, не будучи глубоко верующей, я стала использовать христианские молитвы, а у меня других не было, хотя я еврейка, у меня других не было. И стала наблюдать, естественно, что же происходит. В чем разница? Эффект при лечении с молитвами оказывался более высоким и более быстрым, чем без молитв. Ну, я взяла такой грех на душу, хотя еврейка, я пользовалась христианскими молитвами, и все это было успешно. А работа целителя, да и врача, врачи просто этого не знают и не понимают, очень энергозатратно. Потому что что такое? Вот допустим сейчас даже наше общение. Если у меня больше энергии, я ее отдаю вам. Сколько бы вас ни было, излучение электромагнитная волна, она бесконечно охватывает любые пространства. Если у вас больше энергии, и вы ко мне относитесь э, с теплотой, значит, вы меня подпитываете энергией. У нас идет обоюдный процесс. Процесс обмена энергиями. И то же самое, если среди нас злобные люди, ненавистники, они нейтрализуют нашу позитивную энергию. Ну, я думаю, что нашего содружества светлых и добрых людей, достаточно, чтобы эту энергию, даже если она будет, нейтрализовать. Ну так вот, дорогие мои, поняв, что такое молитва, что такое энергия, у меня кирляновский аппарат появился только в Америке. Я работала с молитвой, и приходили часто люди, в состоянии так называемой депрессии. А что такое депрессия? Депрессия – это отключение от каналов Бога. Люди не получают божественную энергию. А именно божественная энергия дает нам радость жизни. Дает энергию для функционирования просто. Ни один орган у нас не работает просто так. Мы биологические существуем, и биологические машины нам тоже нужна энергия. И мы думаем, что мы ее берем только с пищи. Нет, не только с пищи. И причем от пищи мы берем грубую энергию, а тонкие, светлые энергии радости жизни, развития творческих способностей. Э, та энергия, которой хочется поделиться, она приходит только от высшего истока. А как мы соединяемся с высшим истоком только по молитвам? Нельзя сказать, Господи, где ты, давай помогай мне. Нет. Существуют определенные формулы для связи и с Богом, отцом, и с богиней-матерью, и с ангелами. И об этом мы с вами много раз говорили. Значит, приходит ко мне человек, я смотрю, там не просто энергии нет, там катастрофическое заполнение отрицательной энергии. Ну и я уже, так сказать, по образу и подобию бабулек, осуществляла это все, но под контролем биолокации. То есть я могла отследить каждое свое целительное воздействие. Как, насколько полезно, не полезно, эффективно, неэффективно. Какими космическими знаками работать, какими молитвами работать эффективнее. То есть пришло понимание того, как надо работать. Ну и вот. Приходили ко мне люди с так называемой порчей. А что такое порча? Это пробитые поля, пробитая энергетическая оболочка, через которую утекает энергия. И что такое процесс их восстановления? Процесс их восстановления – это соединение этого человека с каналами Бога, пророков, святых и ангелов. Как? Я делала это через молитвы. Но одновременно рот не закрывался. Почему? Потому что я понимала. Вот сейчас я помогу человеку, я закрою его поле. По моим молитвам к нему придет энергия. Но он выйдет, отправит Таню Маню по матушке и все. И все мои труды на смарку. То есть бесполезно работать с человеком, молча, не обучив его тому, что он сам должен делать и как он сам должен себя вести для того, чтобы не стать добычей различных существ и структур, ну вот в данном случае онкологических. <как> вот эта фотография, я работала здесь в Америке, в медицинском реабилитационном центре, у меня начальницей была физиотерапевт, филиппинка, молодая, девчина, резвая, шустрая. Я делаю снимок, а у нее, видите, что в поле? А у нее уже вот этот краб, ракоподобное существо в поле, и оно уже в тело запустило клешню. А раз запустило в клешню в тело, то значит будет развиваться, посеет свои семена. Ну так вот, оказавшись в этом детском саду, там я абонировала кабинет, я нахожу соседкой своей, которая принимает больных. И принимает в основном раковых больных, ту Ольгу, с которой меня до того, где-то за полтора года, свел случай, мы познакомились. Ну, я не могу сказать, что там плотным строем шли больные, были промежутки, и мы общались между собой. Она меня расспрашивала, что делаю я, как делаю я, а я, естественно, спрашивала, что делает она. И она мне рассказала свою историю. Значит, у нее случилось две трагедии подряд. Вначале умирает муж, молодой мужчина, который на, этой, на новой земле в армии был облучен, вернулся с армии, пару лет поболел и умер. И вскоре погибает, побежал за мячиком сынок, на дорогу, и его машина задавила. И она от горя впала в литургию. И она лежала три месяца в литургии дома, ну и потом уже родители видят, что ну, все, холодная, умерла. Вызвали врачей, констатировали смерть и отвозят ее в морг. Но хорошо, что это была пятница. И уже ушли по то есть ее не вскрыли сразу. И вот она лежит на этом столе в морге. И это она мне рассказывала. Ей начинают поступать команды в мозг. Вставай, вставай, вставай. Короче, как оказалось, она в прошлом воплощении жила на Сатурне. Не только на Земле, но и на небесах, как вы теперь уже знаете, бывают войны. Короче, не знаю, путем каких операций она была ребенком, ее душу столкнули на землю, она воплощается на земле. На земле она растет в семье обычных таких невысокообразованных людей. И сама, как говорится, не блещет способностями. Еле закончила 10 классов и устроилась работать диспетчером на автобазу на Московской. Есть такая автобаза в Орле. И вот она там работала диспетчером. А что делает диспетчер? Проверяет Водителей перед выездом, чтобы не были пьяные. Она там работала многие годы, вышла замуж, родила этого ребенка. Ну, потом после этой литургии в морге ее, ее наблюдавшие за ней братья и сестры Сатурна напитывают ее энергией. Она поднимается с этого стола, выходит в дежурку. Напугала, конечно, дежурного. Ну, что делать? Вызывают врачей, констатируют оживление. Везут Олю домой. Она жила тоже на Московской. Вот там, где овощной магазин на Московской. В памяти все осталось. Вот, в общем, после того, как ее оживили, и Оля вернулась домой, а у нее еще маленькая дочечка была. ей начинают очень усиленно чистить каналы связи ей сильно-сильно болела голова но она начала понимать и осознавать что к кто-то с ней кто-то работает для остальных невидимый а для нее видимый и дочка я тоже видела этих сатурян эти сатуряне оказались весьма просвещенными и они ее готовили к тому, чтобы она стала целительницей и исцеляла людей в том числе от рака. Ну, не то, что исцеляла совсем, но она оттягивала смерть на год, два, три. Каким образом? Значит, эти <клёх> сатуряне дали ей информацию, дали ей коды, числовые, словесные коды для лечения. И еще как они лечили, она мне рассказывала, как они помогали ей. Пациент приходил, она его клала на кушетку, садилась к его ногам, брала его за стопы, а сатуряне становились сзади нее и переливали в нее свою энергию. Они клали ей руки на плечи и переливали в нее свою энергию. То есть она лечила не своей энергией, она была проводником. И через нее эта энергия входила в больных. И, ну, я знаю по тут, по лицу, э, но они по-особому выглядят, онкологические больные. И к ней приходили действительно такие, которым оставалось совсем немного до смерти, и ей удавалось оттягивать эту скорбную дату. Ходили они к ней где-то два раза, раз в неделю. И этого было достаточно, той энергии, которую она им передавала. В общем, она мне рассказала, что вот сатуряне здесь, и они мне помогают, и она мне все рассказала, каким образом, мало того, сатуряне задавали через нее мне вопросы. Они ставили вопросы, ну, произнося слова съять. И вопросы по содержанию были явно такими, на которые Ольга ответить не могла. То есть она как бы была переводчиком от, от них ко мне, а я уже отвечала, они меня слышали. Но я их не видела. И мне так было неприятно. Вроде я понимаю, что она не, не лжет, потому что ну, придумать такое невозможно было. А вместе с тем я не могу до конца поверить, потому что я-то сама не вижу их. Ну, в общем... Так, такая двойственность длилась несколько месяцев. И вот однажды иду я на работу, я жила там недалеко от этого детского сада, а детский сад был от завода Текмаш. Иду на работу зимним ясным днем и съела капусту с картошкой. И сразу мне нужно было уходить. Короче, вздулся живот, и мне тяжело дышать. Еле иду. А погода великолепная просто хочется радоваться, а живот не дает. Я решила мысленно обратиться к сатурянам. И мысленно их никого нет, я на улице одна, я им мысленно говорю, если вы есть, помогите мне, мне тяжело. Я получаю сигнал в голову, положи руки на желудок. Я положила руки на желудок, пошла отрыжка, и мне сразу стало легче. Ну, я поняла, что это была подсказка именно от тех, кому я обращалась. Затем, значит, иду дальше радостная и думаю, раз они ответили на этот мой вопрос, дай-ка я их попрошу, я их прошу. Мне очень неловко перед Олей. Ну, я не хочу фальшивить, а до конца ей поверить не могу. Помогите мне вас увидеть. Друзья, с этого дня я их стала видеть. Я их стала видеть, как тени на стенах. А э, что этому способствовало? Это, был, это была детская группа, большая. И э, стены были выкрашены в такой светло-голубой, ну, чуть-чуть сероватый цвет. То есть это была великолепная такая, контрастная контраста э, обстановка и цвет. И э, я видела их, этих, сатурян, как тени на стене. причем было видно, это мужчина или женщина. Даже была видна прическа, были видны одежды. А потом я их стала видеть, как они руки клали на Олю и передавали ей энергию. Чему я вам так долго это рассказываю? Значит, Оля мне постепенно рассказала и следующее. Что она не только лечит больных, но во время лечения выделяются возбудители рака. Они тонко энергетически, их не видно, но они есть. Так вот, ее, так сказать, родственники, ее наставники из Сатурна, что сделали, она мне рассказала. Вокруг этого детского сада находился невидимый купол. И вот эта негативная энергия собиралась в куполе. А потом она этот купол совязывался в мешок и силой мысли его отсылали, и он сгорал. Нужно было, чтобы этот мешок сгорал. В общем, потом уже Оля бы не была очень откровенной даже со мной. У нее было множество тетрадей, в которых были записаны коды. Она мне их не показывала. И только уже перед отъездом она мне показала одну тетрадь и дала код. Она мне дала код связи с другими планетами, когда это нужно. И рассказала мне такую историю, которая имеет отношение к онкологии, которую я сейчас вам передам. Значит, она мне рассказала, что рак имеет 28 степеней развития что мы на Земле, врачи-онкологи, определяем лишь четыре последних стадии рака, на самом деле их гораздо больше. И вот что она мне еще рассказала: она рассказала, что на планете Кассиопея есть лаборатории по выращиванию ветких червей, которые являются возбудителями рака, плавающими в воздухе, невидными. Ну, в общем, это, это совершенно невидимые, неизвестные людям возбудители. И, и что они делают, друзья? Значит, в воздухе их мириады, поэтому мы все их вдыхаем, и все мы имеем этих возбудителей. Но пробуждаются они далеко не во всех. А тогда, когда создаются определенные условия. А в народе еще... В каких-то очень старых книжках на яд, еще в детстве мне попадались эти книжки, я читала о том, что рак – это болезнь печали. А что значит болезнь печали? Это депрессия, это переживания, очень часто пустые в результате невежества, недостаточного образования. Так вот, при печалях у человека очень ослабляется иммунная система. И вот тогда... Вот эти ветхие черви, которых мы с вами вдыхаем вместе с воздухом, идут в атаку. Что она мне еще рассказала? Она мне рассказала о том, что внедряются чаще всего и оседают вот эти самые ветхие черви у нас на уровне мочевого пузыря. Почему? Чтобы стратегически им было удобно двигаться вверх и вниз. Ну так вот, это было в Орле, эмигрировали мы в 1995 году. Ну, здесь я в Америке приобретаю кирляновский аппарат и начинаю фотографировать. И в частности, есть фотография, Майкл, там она у вас есть, когда в пальце рак, раки сидят, два рачка сидит в пальце. Посмотрите, пожалуйста. Я получаю снимки. Которые... Нет, не этот Майкл. Это просто змеи, а то в пальце прямо сидят. Нет. Это череп. Нет. Ну ладно, в другой раз я один раз... Я дам один этот снимок, Майклу тяжело находить. Окей, не эти. Ладно, отвлечемся от этого снимка. Значит, mm -hmm. София, Почитаю. я прошу прощения. Это все, что есть, первое. Второе, у нас есть вопросы. Вы хотите потом или сейчас? Нет, дайте договорить, потом, потом будем отвечать на вопросы. Ну, давайте. А то собьется. Ткань. Ткань рассказа. Значит, я нахожу подтверждение того, о чем говорила Оля на кирляновских фотографиях. Раки не только. Внутри, рядом с человеком, но и внутри него. То есть происходит как бы переподтверждение уже через столько лет и совершенно невероятным образом, но подтверждение приходит. И вот то, что я хочу передать вам, друзья, вы расскажите своим друзьям и знакомым. Значит, Ольга рассказала мне, что вот этот ветхого червя засевает на землю, засевают лаборатории не только же вирус COVID-19 на Земле, работают и различные рептилоидные и демонические лаборатории на других планетах. Так вот, они сеют этих ветхих червей, но для того, чтобы этот ветхий червь стал дееспособным, он должен пройти инкубацию в человеке. То есть он должен дозреть, созреть в человеке. И самое страшное, что происходит, когда вскрывают онкологически больного. Из него вырываются уже мириады готовых к оплодотворению вот этих самых ветхих червей. То есть Кассиопея сеет возбудителей, а человек онкологически больной донашивает их до готовности к тому, чтобы стать уже непосредственной причиной болезни. Значит, передайте, пожалуйста, онкологам, врачам и просто людям, у которых родственники больны раком, ни в коем случае их не вскрывать. Я думаю, что клиника и при жизни достаточно яркая, чтобы поставить больному онкологический диагноз и не вскрывать его, для, сделав то, что поможет развитию рака у многих других. Вот, друзья мои, какие неожиданные перекрестки и встречи рептилоидов, змеев, возбудителей раков в нашей жизни. И сколько должно было состыковаться из разных направлений в голове для того, чтобы прийти к определенным выводам. Есть замечательная наука, универсология, которая включает в себя многие науки. И автор ее живет на земле, замечательный профессор Виталий Андреевич Поляков. Познакомьтесь, друзья, станете намного мудрее, и глаза больше откроются на то, что происходит сами и вокруг нас. А вот теперь, Майкл, вопросы. Так, вопросы. Примерно год назад, в июле прошлого года, говорили, что ангелы сказали, что вот-вот дадут лечение от болезней. Такое средство, которое сможет поворот в вышке 5G и прочее. Дали ангелы? Ангелы дали, а люди должны воспринять. Значит, ангелы дали через излучение тонкомирное, шонгита Ментальную защиту для каждого из нас. Но для этого нужно, чтобы человек включил свои мозги, чтобы воспринял то, что предлагается. А предлагается следующее. Уважаемый мною и многими другими физик, ученый из Харькова Муратов Игорь Алексеевич, который трижды выступал у Майкла на канале, сделал снимок вибраций Тонкомерный снимок излучений Шунгита и не только. Он также заснял дно Онежского озера, которое выслано Шунгитом и в которое упал э, метеорит или комета, которая содержит очень высокие вибрации. Онежское озеро рядом с месторождением Шунгита. И одновременно к двум людям, и к Алексею Игоревичу Муратову, и к Нэнси Хопкинс, пришла информация о том, что вибрации этой упавшей кометы будут дополнять вибрации Шунгита и совместно осуществлять функцию защиты не только от волн 4G, но и от волн 5G. Но, дорогие мои защита это будет срабатывать только тогда когда у человека придет понимание того как это работает как это работает что такое цвета цвета это электромагнитная волна в данном случае были засняты цвета излучения шунгита Что такое наша мысль наша мысль это электромагнитная волна. Как работает наше сознание и воображение? Мы, присмотревшись или просто посмотрев на излучение этой радужной волны, для того, чтобы защитить себя, переносим ее вибрации в наши поля. Каким образом мыслью эти цвета, экстраполируем в наше энергетическое поле и вращаем, закручиваем по часовой стрелке вокруг себя. Что происходит таким образом? На базе работы наших мыслей, нашего воображения возрастает вибрация наших полей. Для чего? Для того, чтобы... Защитить нас от внешнего воздействия. Мы с вами знаем от ученых, от их, от их исследований, что, допустим, вирусы, в том числе коронавирусы, имеют низкие вибрации. И наши высокие вибрации позволят нам не заразиться, они к нам не притянутся. А высокие вибрации возникнут в результате вот этого мысленного вращения вокруг нас с помощью электромагнитных волн, которыми и являются цвета той радуги, которая над шунгитом. Значит, защиту мы, друзья, получили, но эта защита не в виде того, что мы взяли на себя, повесили, допустим, вот эти излучения. Нет. Нам надо освоить вот эту ментальную практику защиты. А эта ментальная практика возможно только при определенном развитии наших мозгов, при, при определенных знаниях. Так что вот ответ мой. Защита пришла, но включить ее сможет только тот, который осознан и понимает, что и как надо делать. Следующий вопрос, Майкл. Ну, когда вы рассказывали... Да, продолжение этого вопроса. Скажите, пожалуйста, дали ли ангелы такое средство? Вы ответили. Помогает ли ангелы преодолеть сегодняшние темные времена людям, имеется в виду в космическом масштабе, а не конкретно человеку по его просьбе? Ой, как помогают, друзья. Значит, Есть такой сайт на интернете, он э, называется «Возрождение». Этот сайт ведет Абсолют. Он беседует с нами да. и передает. А думаю, эта книга по книге Брежнева была такая. Ну, Оф, Майкл, Майкл, дорогой Брежнев. Возрождение, Малая Земля. Брежнев, <смех> Брежнев... <смех> до, до такого возрождения, увы. Это не он, да? Очень сильно не дотягивает. Жаль. Эти две книги Малая Земля и Возбуждение. Майкл, дорогой, <смех> мы с вами не про возбуждение. Мы с вами это, не это, это Хазановская миниатерация, что я говорит. Так, дорогие, ну, шутки шутками, но это реальный, замечательный сайт. И вот совсем недавно сообщение нам, что вот тот коронавирус, который на Земле, на 90% нейтрализован высшими. Они работают, они помогают нам. Понимаете? Вот эти высокие космические существа. Вы же понимаете, что мы не одни в космосе. И слава Богу, что не одни рептилоиды в космосе. А есть замечательные существа. Они тоже наши родители. У нас же не только рептилоидная составляющая. И они относятся к нам, как к своим детям. Понимаете? Они нам очень помогают. Но... Сильно они нам помогают тогда, когда мы к ним обращаемся. Потому что э, всякому существу живому, тем более ангелическому существу, которое, э, задача которого нам помогать, бесконечно важна наша благодарность, наше обращение к ним. Но для того, чтобы обращаться к ним, нужно было обратиться вначале к Майклу, к его каналу. Он, так сказать, вселенский ангел. Познакомил нас с космическими ангелами, ну и, так сказать, с ангелами регионального значения, которые рядом с нами, которые покровительствуют городам, нациям. Помогают, дорогие, помогают. Так, хорошо. Ну, когда вы рассказывали про время, так... Как быть с принципом, что вверху, то что и внизу? Если у нас есть время, то и наверху есть время. Когда вы рассказывали, что у нас время. Ну, вы знаете, я думаю, что время есть, но там, но время сейчас. Понимаете? Я так понимаю, что время наверху и внизу. Вот сейчас... Мы что с вами живем? Мы живем с вами сейчас. Вот в данном моменте. Мы живем. Ну, а что было с нами? Дело то, что в том, что это, мы... сказал, да, это сказал Гермес Тресмегист. А это было давно. Тогда было э, утверждение такое. Сейчас другое. Несколько. Вот. А что наверху, то и внизу. Что наверху? Та опека, которая осуществляется э, на нас. Наверху. И те мерзкие воздействия, которые осуществляют лаборанты и вирусологи на Кассиопее, имеют экстраполяцию на Земле. Они сюда направляют своих эмиссаров, покровительствуют им, способствуют развитию их мерзких открытий. Для того, чтобы кто-то открывает, для того, чтобы созидать. Ну, а как мы знаем... Огромная гвардия работает и на то, чтобы нас не просто разрушать, а поскорее отправить в мир иной. Хотя смерти нет, особо горевать не о чем. Но спешить тоже не хочется. Есть еще вопросы, Майкл? Ну, есть восхищение от, от Натальи. Нет, есть восхищение, да, от Натальи. Одно дело, когда их чувствуешь, этих сущностей, понимаешь, что они есть, вслепую убираешь разными способами, это речь идет о болезнях, но видеть просто не слов, низкий поклон вам. Возможно, София Михайловна подскажет, в последнее время этих сущностей стало больше в пространстве. Даже квартиру приходится чистить намного чаще. Это связано со всеобщим страхом или есть другие причины? Конечно, всеобщий страх их притягивает. Это же их пища. Они кайфуют от нас только так. Коронавирус для них – это высшего класса ресторан. Иди куда хочешь, ешь сколько хочешь. Люди не понимают, люди подавлены. А страх – это та эмоция, которая вызывает постоянный отток энергии. Мы своим страхом сами пробиваем свои поля. И отдаем свою энергию. Нас доят. А мы не понимаем, что, что бояться нельзя. А страх кто нам наводит? Страх нам наводит те отпрыски и наследники рептилоидов, которые от них очень большую часть восприняли. И теперь третируют здесь нас на Земле. А кто это о рептилоидах знает и слышал, а тем более их фотографии видел? Много вы таких знаете? Ну вот, вы, так сказать, избранная публика, к Майклу прикипели, а он вам показывает. Ну, показать я могу достаточно много, вообще-то говоря, есть достаточно много информации по этому поводу, и рептилоид, в том числе. Это не секрет, можно найти даже фотографии Цукербергера, который Фейсбук создал, о том, как у него ноги выгибаются в другую сторону – Попутали. Вот. Там есть в интернете еще Дэвиди Айки, которые тоже, ну, возможно, находятся. А вообще, интересно, есть наблюдение очень многих людей, которые об этом знают. Ну, В частности, я, когда ребенком был совсем, я видел этих сущностей вообще-то в зеркале. Я видел их просто, категорически видел этих сущностей в зеркале. Когда я говорил об этом родителям, моя мама врач сказала, с ребенком что-то не то. И меня повели в психоневрологический диспансер. А мы знаем, что дети это видят. Вот. Ну, короче говоря, есть люди сегодня, действительно, они среди нас находятся. Их не так мало, как нам кажется. И вот интересно, что... Многие фильмы, кстати, об этом показывают. В частности, был такой фильм "White", uh, uh, как это, «Ice White Shot» называется. Uh, это с широко открытыми глазами. Он в русском прокате шел. Там играет Никол Кидман и Там Круз. В то время, когда они еще были муж -женой. и вот uh, там было одно сборище, куда приехал он. Ну, типа замка такого средневекового, знаете, в Америке. Вот он приехал, но туда... Очень-очень строгие пароли были. Туда надо было зайти, там, в общем, такие, какие-то ну, security такие серьезные были. Вот. Но он туда попал. Он туда попал, и вот э, он вошел в залу. все до единого были одеты в масках. Все до единого в темных плащах, которые непонятно, что под плащами находятся, опять же, в масках и так далее. И вот маски категорически снимать нельзя было. Так вот, для чего нельзя было маски снимать? И заметьте, и сегодня народ ходит в масках. Вот. Сегодня очень легко скрыть под этой маской, скрыть сущность человека. Кстати, вот. об этом как бы не говорят, но, поверьте, это есть. Вот. И вот в этом фильме тоже вот это показывает. То есть для этого и... А сегодня вот поклонение вот этим всем вещам таинственности, понимаете, все ходят в масках, и во многом не потому, что они, так сказать, ну, поклоняются этому, или какой-то ритуал такой, но в этом есть что-то. Вот. А, вот. А Эдуард у нас не верит рептилоидов, ну, наверное, потому что он занимается у Валерия Николенко. Вот. Он поставил себе. Валерий говорит так, а что там? Все очень просто. Берешь, ставишь барьер между собой и хочешь. Или птилоидов в том числе. Вот. И он тебя не проникнет. Но этому учиться надо. Поэтому Эдуард у нас, он участь там не верит. Как избежать вакцинирования и чипирования? Марина спрашивает. Ой, дорогая Марина. Нечего мне вам ответить. Изби избежать можно только всеобщим возмущением. А народ спит. Народ спит, и в этом беда. Вот немцы смогли отстоять себя. Какие немцы? Немцы, Германия. Что значит, Чипирования не будет. А, в этом плане. Чепирование Это не немцы, будет. Да? Да, да, да. Нах, немцы. Нах, да. немцы. Наши современные немцы, и там умница, министр здравоохранения. Не будет, и все. А у нас что? Про Америку пока не говорю. Трамп вроде тоже говорил, что не будет. Ну, посмотрим. Вот. А в России все продано. Народ продан. А я вам хочу еще, друзья, вот что рассказать. Это, это, это редкость, но запомнилась и просто к разговору. Ко мне вот за период моей жизни и практике в Орле обратились в разные годы две женщины, у которых язык ни на секунду не переставал двигаться. И вот эти вот змееподобные движения, постоянные, когда они разговаривали, и когда они не разговаривали, рот закрыт, все равно он был в движении, в напряжении, их это, их это мучило. Они пришли ко мне за помощью, но я тогда не понимала, это сейчас я понимаю, что это было. Вот это вот как раз и является присутствие этих рептильных, такое мощное в человеке. Я им помочь не смогла. И вряд ли им кто-то сможет помочь. И еще, друзья, проявлением рептильным, вот таким таких сильным, является заболевание ихтиоз, когда у человека очень сухая чешуйчатая кожа, и может быть в какой-то степени псориаз. Это тоже постоянное нарастание этих бесконечных чешуек. А что касается защиты, защитой являются только энергии молитв, дорогие, но, но нет другой защиты. Мы без помощи высших, без их помощи, нам через обращение к ним, через молитвы, мы бессильны против этой всей пакости. И если, допустим, родился человек, вот, допустим, у него 50 на 50, 50% от Бога, 50% рептильного, и мы его просвещаем, то он своим божественным барьером, что значит барьер? Это энергетические поля, это квантовые поля, которые присутствуют вокруг нас, когда мы молимся, которые в нас вливают, вот так мы сможем от них отгородиться. А так что они делают? Они нам навязывают и скупость, и агрессивность, и так называемую депрессию, грусть на ровном месте. Все у тебя есть, что тебе надо, а мне все равно грустно. И жадность, и э, зависть, и ревность. Это все они в нас возбуждают. А когда они в нас это возбуждают, то мы становимся еще более доступной кормушкой для них, потому что рвем свои поля. Создатель сделал нас добрыми. Он сделал нас, создал не для того, чтобы мы творили пакости всякие. А кто нам внушает творить эти пакости? Вот это составляющая в нас, которая присутствует. Но если у нас будет постоянный защитный барьер молитвенный ничего они нам не сделают. они не могут пробивать плотные, мощные, световые энергетические поля состоящие из божественных частиц, все же энергия. как нас защищает бог как нас защищают англы с помощью энергии А все что от нас надо попросить, попросить, и почему в молитвенной форме? Да потому что эти э, наборы электромагнитных волн, они уже отработаны, они знакомы высшим. И когда мы вибрируем на длиннее частоте молитвы, им, там сверху и рядом с нами, они практически рядом все. Становится понятно, это наш сос. Как нам помочь? Они помогают нам потоками энергии, которые вливают в нас. Происходит энергоразряд между их мощным квантовым полем и нашим слабеньким квантовым полем. И вот этот энергоразряд выделяет энергию, которая вливается в наше поле. И вы на кирлянографиях видите изменения полей. И часто вы видите молнии. Молнии – это экстраэнергия. Это так много энергии, что она еще не способна влиться в наше поле. Уже напитали, а вот еще Господь дает на тебе еще, вот тебе экстра энергия. Так что, дорогие мои, мы тут не сказки рассказываем, мы вам рассказываем реальные вещи, подтвержденные многими, многими, многими физическими экспериментами на физических приборах. Сейте, сейте знания. Даже тему, как много рептилоидной составляющей. Но ну, старайтесь, дорогие. Но если они не воспринимают не раздражайтесь и сильно не расстраивайтесь. Ну вот, Майкл. Да, София, хорошо. Мы вас благодарим. Все выражают огромную благодарность. Дорогие друзья, у нас 200 человек в чате. Вообще-то говоря, почти. Это серьезно с понедельника. вот. И, и, и, и надо сказать вот что. София... Михаил, она человек скромный, как мы знаем. Да? И она человек готова отдать все, что может, что она ей делает. Но вот она не отдала до сих пор одной вещи. А вот я знаю. Она почему-то не хочет отдавать своих знаний, которые пришли не ученым путем. Ну вот есть ученые, у них конкретно предметно, у них они все знают, академики, профессора и так далее. А вот бабки у нас забыты. Бабки. Те бабки, которые когда-то лечили. Они лечили заговор, словом, лечили травкой. Понимаете? Мы только фильмы про них слышали сегодня. Смотрим. Вот. А на самом деле были. Я знаю, да, и, собственно говоря, вот. Так, оказывается, София Бланк, она еще и бабка с большой буквы. Вот. Вот. И не хочет делиться. Давайте мы ее... Не сегодня, конечно. Давайте мы ее попросим. И вообще-то говоря, она может и научить. София, можете научить? Дорогие, научу с удовольствием, потому что теперь-то я понимаю, что такое бабки и что они делали. Теперь мне понятен невидимый контекст их воздействия. И молитв, и заговоров, и огня свечей. И выливание, отливание воском, и работа колосков, и красные тряпки при роже. Друзья, да, вы сейчас будете перечислять. В вашем арсенале настолько средств находится, что это только перечисление этих средств, которые эмоционально учить, займет целую программу, а она у нас уже... Окей. Люди стали от, отпадать. Как только я сказал, что было 198, уже стало 183 понимаете, когда вы так выпугаете людей, перечисляет ваш арсенал ваших средств, которые вам может, понимаете, рептилоиды стали, может быть, уходить. Померзли, померзли рептилоиды перед красной тряпкой. Да, поэтому, дорогие друзья, ну, давайте мы в следующий раз об этом возможно поговорим, в конце концов, если София э, сможет сделать описание, мы его тогда, ну, Предъявим на суд вашей общественности, желающим научиться. вот а На этом мы тогда прощаемся с вами. Благодарим, София. Благодарим, дорогие друзья, вас. До новых встреч. Всего, Всего доброго. До свидания.